Дорогие друзья, всем привет, всем доброго времени суток, кто присутствует на нашей презентации, кто к нам сейчас только презента... присоединяется. Благодарю за то, что вы нашли время сегодня присоединиться и пообщаться с нами о очень интересном проекте, который называется KeyJDAO и который стартует буквально через три дня, 5 июля, в рамках сообщества VECO под эгидой Искандера Хасанова и компании разработчика блокчейна VECO. World Limited. Сегодня мы с вами быстренько разберем маркетинг данного проекта. Маркетинг обещает быть очень прибыльным, очень интересным. И все, кто будут принимать участие в этом проекте с самого начала, дай бог, хорошо заработают, получат прибыль, смогут эту прибыль обналичить и решить какие-то свои определенные финансовые вопросы, получить какой-то уровень финансовой свободы и так далее. Перед тем, как перейду к презентации, скажу, что данный проект имеет растущий актив, то есть это алгоритмический токен, который имеет свойство только расти. И сейчас на примере слайдовой презентации я вам Расскажу более подробно о том, как здесь все устроено и что мы с этим сможем сделать. Итак, в двух словах, что такое проект KIGI DAO. Это часть экосистемы KIGI Chain, блокчейна, запущенного 5 мая в республике Киргизия или Киргизстан. Монеты Kijikoин и а, данный проект а, предназначен для эмиссии токена Kijido. Токен Kijido ⁇ это растущий актив, который а, можно использовать для стейкинга и добычи KG Coin, для голосования а, в новых токенах, которые будут выпущены на блокчейне KGChain, для того, чтобы комиссия на этих новых токенах была, принималась именно в своем выпущенном токене. Итак, KGDAO – это эмиссия токена голосования, добыча KGCoin посредством стейкингов KGDAO. И мы сегодня с вами разберемся, как это будет происходить. Подскажите, пожалуйста, видно ли мой экран. Поставьте пару плюсиков в чат, все ли нормально, чтобы потом у нас не возникло трудностей. Итак, период эмиссии KGDAO – один год. Способ эмиссии – это партнерские вознаграждения, паркинг, кэшбэк от покупки лицензии, то есть три вида эмиссии а, данного токена будет, а, и а, данная эмиссия ограничена одним годом. KGDAO создан на базе блокчейна KG-Coin, как я уже сказал, и является цифровым активом децентрализованной автономной организации KGChain. Данный токен имеет определенный алгоритм изменения цены KGDAO. И э, э, на данный момент мы видим таблицу, благодаря которой можем разобраться с этим алгоритмом и увидеть, как он будет расти. На сегодняшний день у нас есть э, информация о том, что э, алгоритм роста данного токена э, будет э, изменяться процессе развития и эволюции проекта KGDAO. На сегодняшний день эмиссия KGDAO увеличиваясь на 3,14, то есть на число пи, увеличивает курс данного токена на число Fibonacci на 1,618 тысячных. О чем это говорит? То есть это говорит о том, что как только у нас появится 3,14... Киджидао, то его цена будет стоить 10 центов, 0,1 доллар. Как только это количество увеличится на 3,14, то есть как только э, э, на рынок выйдет 9,86 Киджидао, то цена уже будет стоить 0,16 долларов и так далее. То есть при эмиссии в 30 монет э, будет цена 26 центов, 97 э, Киджидао, 42 цента и так далее. Для чего это сделано? Многие задают этот вопрос и переживают о том, что же будет дальше. В подобном проекте, который был запущен два года назад, курс зависел только от продажи. И вначале выходило на рынок много токенов, но никто их не продавал, потому что все ждали роста цены. Соответственно, на данном этапе, то есть в начале проекта KGDAO алгоритм будет привязан к эмиссии, то есть чем больше будет эмиссироваться KGDAO на рынок, тем больше будет цена и тем больше, соответственно, стимул у людей зафиксировать прибыль и продать то, что они заработали в процессе будут еще дополнительные алгоритмы роста данного токена в частности который будет зависеть от э, продаж то есть насколько я с этим разобрался насколько я понимаю mm -hmm. когда мы дойдем до определенной цены и количество лицензий уменьшится на покупку данный алгоритм будет пику перек включен на рост в зависимости от продаж, и чем больше будет данного токена продаваться, тем больше будет его цена. И Таким образом, э, рост и динамика развития проекта не будет замедляться, но будут нивелироваться те проблемы и те недостатки, которые были э, в э, прошлой истории. Как приобрести KGDAO? В чем, собственно, суть? То есть вам необходимо дождаться реферальную ссылку от вашего вышестоящего спонсора, оплайнера, зарегистрироваться, пополнить баланс коинами и приобрести одну из четырех лицензий. Для этого вам необходимо перед этим зарегистрироваться на бирже CoinGalaxy и приобрести токен KGCoin который, кстати, сейчас показал уже очень-очень хорошую динамику роста. Я буквально сегодня планировал еще закупиться, думал, по 15 долларов успею, но потом смотрю, цена улетела уже за 20 долларов. Сейчас буду ловить курс, и я думаю, многие из вас будут делать то же самое. Значит, смотрите, алгоритм простой. Мы покупаем киджи Coin на бирже CoinGalaxy, регистрируемся, в... это желательно лучше сделать заранее, регистрируемся в DAO, пополняем кабинет киджи Coin и приобретаем одну из э, э, лицензий, о которых мы сейчас поговорим э, на следующем слайде. Итак, существует четыре вида лицензии за 50 долларов. И за 25 тысяч долларов. Хочу обратить ваше внимание, что э, это всего лишь долларовый эквивалент, и эти лицензии мы покупаем в киджи коинах. Э, у каждой из этих лицензий разный срок действия. То есть самая э, маленькая за 50 долларов действует 100 дней, за 500 долларов 120 дней, за 5000 долларов 150 дней, и э, за 25 тысяч долларов действует. 200 дней. В чем разница между этими лицензиями, это очень важный момент, поэтому давайте сейчас внимательно с этим разберемся. Кроме того, что у них есть разный срок действия, также в этих лицензиях есть и лимит на покупку и продажу того самого долгожданного токена KGDAO. То есть, если вы покупаете лицензию за 50 долларов, то вы можете купить KGDAO в 10 раз больше. Максимум, максимум в 10 раз больше. И так это работает в каждой из лицензий. То есть в лицензии за 5000 долларов вы максимум можете закупиться на 50 тысяч долларов данным токеном. Как происходит покупка? Внутри кабинета проекта KGDAO формируется внутренний стакан, в которую люди занимают очередь на данную покупку по первенству своего э, э, э, Вхождение в данный проект. То есть, те, кто будут самые первые, они займут самые лучшие места, они займут э, э, как можно высшее место в, э, в этой очереди и смогут закупиться э, данным токеном по самой хорошей цене, э, но не стоит расстраиваться тем, кто смотрит эту презентацию спустя несколько дней, потому что в данном проекте предусмотрены несколько способов заработка, и, и как я уже говорил ранее, скорее всего, что в первые дни не будет активного движения по продаже данного токена. То есть, все хотят получить максимальную прибыль, и для тех, кто будет ожидать в этой очереди со своими ордерами, которые внимание также нужно сделать в Киджикоине, они будут получать паркинг. Об этом я расскажу чуть-чуть позже. Очень важный момент еще, что в каждой из этих лицензий есть также и лимит на продажу KGDAO, и этот лимит всего лишь в 5 раз больше суммы вашей лицензии. Здесь часто задают вопрос, а как так, что я могу закупиться на 500 долларов, но продать могу только на 250 долларов, если мы рассматриваем самую маленькую лицензию. Учитывая то, что токен KGDAO растущий, то подразумевается, что вы сможете приобрести новую лицензию с заработанных денег, да, то есть с э, прибыли. Давайте прикинем, вы покупаете лицензию за 50 долларов, закупаетесь на 500, через какое-то время эти деньги превращаются в 1000 долларов. Вы продаете на 250 долларов в э, покупаете еще одну лицензию за 50 долларов, э, и уже 200 долларов у вас в плюсе. Вы делаете еще одну продажу, на 250 долларов и еще получаете для себя профит, то есть таким образом данные лицензии самоокупаются и также здесь присутствует лимит на вывод данных токенов KGDAO на биржу Coin Galaxy, потому что с первого дня запуска данного проекта они будут сразу торговаться на данной бирже. И э, если включить элементарную логику, то приходит понимание, что на бирже Coin Galaxy Kejdao будет продаваться гораздо-гораздо дороже, чем э, в э, стакане. Потому что там есть определенная очередь, и пока она до вас дойдет, токен вырастет. Поэтому, если у вас есть желание закупиться им э, на бирже Coin Galaxy, будьте готовы заплатить цену больше, такие же лимиты существуют на каждой из последующих лицензий, я не буду по ним проходиться, единственное, что хочу добавить, что у каждой лицензии есть ежедневный лимит на продажу дал. Это сделано специально для того, чтобы не было пампов и не было резких движений, и э, все люди, все участники были в более-менее сбалансированных условиях. То есть, чтобы и те люди, у которых больше Капитал, и они могут зайти на большие лицензии, и те люди, у которых меньше капитал, они могут не прошу прощения, не лицензии, а закупить больше данного токена, и меньше то есть, чтобы не было такой возможности все продать и сразу, да, то есть это все происходит по лимиту. В самой маленькой лицензии обратите э, внимание лимит на продажу 3 доллара в сутки, что не очень много, но э, тем не менее, то есть двигаясь по такому планомерному э, своему э, своей стратегии вы можете увеличивать лицензию и, начав свой бизнес с 50 долларов, потом приобрести лицензию за 500 долларов, в которой лимит на продажу уже 40 долларов в день. На лицензии за 5000 долларов лимит 500 долларов в день, что уже интересно. И в лицензии за 25 тысяч долларов лимит суточный 3000 долларов долларов. Еще очень важным моментом является то, что каждая последующая лицензия открывает вам дополнительный уровень реферальной программы, и именно с реферальной программы будет происходить основная эмиссия токена Kajda. То есть данный проект интересен как для пассивных э партнеров, которые готовы зайти, закупиться данным токеном подешевле и потом продать его подороже, также и для тех, кто готов двигать данное направление активно так лицензия за 50 долларов открывает вам первый уровень партнерской программы и вы будете получать 5 процентов от каждой купленной лицензии вашей первой линии если вы приобретаете лицензию за 500 долларов то вам уже открываются два уровня партнерской программы и вы будете получать 5 процентов от лицензии первой линии 10 процентов от лицензии Второй линии лицензия за тысяч долларов номер 3 открывает вам три уровня партнерской программы: это 5 процентов первая линия, 10 процентов, вторая и 15 процентов третья линия. Моя лицензия VIP до да, номер 4 за 25 тысяч долларов. Я сейчас всеми силами стараюсь сделать так, чтобы как можно быстрее, то есть, буквально в первые дни, достать эту лицензию, да, то есть, и получать максимальное реферальное вознаграждение со всех четырех уровней, потому что четвертый уровень самый прибыльный и самый доходный. Доходный он составляет 20% от каждой купленной лицензии в четвертом уровне. Еще один очень интересный момент, который понравится особенно пассивным партнерам, которые не планируют строить сеть, это то, что вы получаете кэшбэк. 5 процентов от стоимости собственной лицензии в токене KGDAO. то есть, как только вы купили лицензию за 50 долларов, 5 процентов на 2,5 доллара вы получили в данном токене, и будьте уверены, что уже через несколько часов то есть, эти два с половиной доллара могут превратиться в 3, в 4, в 5, может быть, даже в 10, в зависимости от того, насколько активно будет двигаться проект и насколько активно мы будем работать. Я имею в виду мы активные партнеры. Хорошо, если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в чат, я буду после презентации на них отвечать, дам возможность включить микрофон и задать любые вопросы, мы с вами помоделируем данную ситуацию. Очень важно, что партнерские вознаграждения начисляются от стоимости вашей действующей лицензии, в случае, если ваш партнер приобрел лицензию выше, чем у вас. О чем это говорит? Это говорит о том, что если у вас лицензия за 50 долларов, а ваш партнер нижестоящий купил лицензию за 500 долларов, то вы получите 5 процентов партнерку, как будто бы он купил лицензию за 50 долларов. То есть это еще один дополнительный стимул, чтобы партнеры покупали лицензию больше. Я думаю, с этим понятно. Давайте остановимся подробнее на теме паркинга. Это также очень крутой инструмент, который особенно понравится партнерам, не планирующим строить сеть, но я как активный тоже буду его, естественно, использоваться. Для участия в паркинге пользователь выставляет ордер на покупку KGDAO и выбирает срок заморозки средств. Далее, в зависимости от того срока, который вы выбираете, вы ежедневно получаете начисление по данному паркингу. То есть есть 4 э, срока заморозки 30 дней 90 180 и 270 дней и годовой процент по паркингу 50 100 процентов 150 и 200 процентов э, э, годовых. Э, я конечно же рекомендую всем использовать самый большой э, срок заморозки. 270 дней, потому что там самый выгодный процент, до да, 200 процентов в день, это больше, чем пол процента в день, около 0,6, если я не ошибаюсь. Можете написать в чат, кто просчитывал точно, там получится 0,53 или около того. Что такое паркинг? Давайте еще раз. То есть я рассказывал о стакане. В которой мы с вами все будем ставить наши ордера. Хочу еще раз обратить ваше внимание: что и покупка лицензии, и постановка ордера происходит в токене KG Coin, поэтому, поэтому запасайтесь токеном KG Coin, что я хочу вам сказать. Да? И важный момент очень важный момент, что когда вы ставите этот ордер, когда вы ставите эту заморозку, то э, вы не просто поставили деньги и ждете, пока сработает ваш ордер, а вы ежедневно будете получать э, э, вот этот вот 0,5% ежедневно в э, данном э, токене KHDAO. Смотрите, очень важный момент еще один, это то, что э, когда вы дойдете, до, э, до вас дойдет очередь, то ваш ордер сработает по тому курсу KHDAO, который будет на тот момент, когда он дойдет. То есть, если вы, например, видите курс там, 50 центов за Kijidao, ставите в ордер, и перед вами там, например, 100 тысяч долларов эквивалент, то когда ваш ордер сработает по тому текущему курсу, какой курс Kijidao будет на тот момент, и также какой курс Kijicoin будет на тот момент. Учитывая, что Kijicoin достаточно мало на рынке, и эмиссия его не большая, суточная, да, ежедневная, то есть вероятность того, что вы можете поставить ордер, например, по цене 25 там, или 30 долларов за одну монету, а сработает он уже по цене 100 долларов за одну монету. И, соответственно, вы сможете нивелировать немного вот этот вот разрыв того, что Киджи уже вырастет, но также и Киджи Коины ваши вырастут, и это хорошая новость для всех участников без исключения. Я думаю, с этим понятно. Двигаемся дальше. То есть, что такое стейкинг KGDAO и как это будет работать? То есть, Первое применение данного токена KGDAO – это стейкинг. Стейкинг – это когда вы удерживаете какое-то количество данных токенов и ежедневно получаете начисления в токене То есть, Это возможность заработать Coin, используя имеющийся KGDAO в качестве взноса в своей доли в общий пул. Как этот пул будет распределяться? Компания выделяет тысячу киджи коинов каждый день на распыление среди всех людей, которые стейкают KGDAO. Каким образом это будет происходить? Допустим, вы зашли в проект, получили кэшбэк по своей лицензии и поставили данный Kijidao в стейкинг. Каждый день по всем четырем лицензиям будет распыляться по 250 Kijikoинов соизмеримо тому количеству Kijidao, которое вы поставили в стейкинг. Я подозреваю, что для первого раза, возможно, будет непонятно постоянное перескакивание, да, через китчедал, китчекоин. Если вам непонятно, просто прослушайте еще раз эту презентацию или задайте наводящие вопросы, еще раз уточняющие вопросы. Не стесняйтесь спрашивать. То есть тема криптовалют для многих людей новая, тема токенов, стейкинга, паркинга новая, и нет ничего абсолютно постыдного или неприличного в том, что вы переспрашиваете. Для этого у вас есть спонсор, вы обращаетесь к нему, задаете вопросы, и на все ваши вопросы он отвечает. Всегда, я всегда всем своим партнерам отвечаю максимально быстро и помогаю разобраться в том, какую стратегию выбрать для начала. То есть еще раз, компания выделяет тысячу киджикоинов каждый день для распыления среди всех участников, которые будут стейкать Kijidao. И важно понимать, что это не персонально, то есть не на количество людей распределяется, а на количество застейканных ки каждым участникам, то есть, это такой постоянный competition, это постоянное соревнование. Вот, например, вам по паркингу пришли ки вы добавляете в стейкинг, и вы уже чуть-чуть выше. Но нужно помнить, что остальные люди могут делать то же самое. Соответственно, те люди, которые будут добавлять в стейкинг больше ейджида они будут выигрывать в распылении киджи но также это классная возможность для тех людей которым нужны будут деньги здесь сейчас они могут в ущерб скажем да то есть своей доходности продать какое-то количество ейджидао вывести киджи на биржу и получить прибыль Соб собственно как бы одна из целей каждого участника данного направление она и заключается в том чтобы заработать деньги и Искандер Шамилевич, основатель нашего сообщества, администрация, маркетологи разработали такую вот уникальную систему, которая позволяет перераспределять эти средства в зависимости от того, какие цели есть у человека. То есть у одного человека есть цель, ему нужно сейчас закрыть какие-то свои вопросы, он продает и выходит в кэш, у другого человека есть цель накопить баланс, да, то есть увеличить свою капитализацию и за счет этого увеличить доходность. Все честно. Необходимое минимальное количество... KGDAO должно превышать эквивалент в 5 долларов, то есть меньше чем 5 долларов вы в стейкинг поставить не сможете, вам нужно будет или подождать, пока KGDAO вырастет, или пока вы получите партнерское вознаграждение, или когда вы получите начисление по паркингу. Окей. если есть вопросы, пишите, я буду потом смотреть. Так, стейкинг по окончании эмиссии KGDAO, так как я, я уже упоминал о том, что KGDAO будет эмиссировать в начале, в начале будет эмиссировать на протяжении одного года. И когда эта эмиссия закончится, компания перестанет распылять тысячу монет среди всех участников. И дальше все джи-коины, которые будут собраны за покупку лицензий, они будут собраны в пул. И я, я полагаю, что на сайте мы будем видеть, сколько киджи коинов собирается в данном пуле. и потом, когда эмиссия закончится, то э, данный э, из данного пула будет распределяться. Предполагаю, такое же количество: то есть тысяча киджи коинов каждый день до тех пор, пока киджи коины в данном пуле не окончатся. Таким образом, э, Создается еще одна новая жизнь, еще один новый период работы данного проекта. И это очень хорошая новость. Так, Двигаемся дальше. Способы получения KGDAO. В первую очередь это партнерские вознаграждения в зависимости от лицензии. И вы помните, 50 долларов это 5%, 500 это 5 плюс 10, 5000 это 5, 10, 15 и 25 тысяч долларов это 5, 10, 15 и 20% от всех лицензий, купленных у вас до четвертой линии. Следующий способ – это разместив ордер на покупку KGDAO на внутренней площадке торгов. То есть будет э, э, стакан, в который вы можете поставить ордер в коинах и получать. Э, э, и когда ордер этот дойдет, то есть вы он сработает. Дальше – паркинг. По сути, это то же самое. То есть тот ордер, который вы ставите, это тот же самый паркинг. Вы ежедневно будете получать паркинг в зависимости от заморозки, которую вы приняли. У нас уже полная комната. Отлично. Надо будет увеличить ее численность, и мы с вами только начинаем. Кэшбэк в KGDAO от лицензии 5%. Это еще один способ получения KGDAO. То есть как только вы покупаете лицензии, 5% получаете сразу кешбэк. И крайний способ – это покупка KGDAO на внешнем рынке, на бирже CoinGalaxy. Это централизованная биржа, сообщества Веко, на которой данный токен будет торговаться с самых первых дней. Давайте рассмотрим теперь, какие у нас есть источники дохода для участников направления Kijidao. То есть самое первое это на разнице курса Kijidao. Купить подешевле, продать подороже, получая Kijidao посредством партнерского вознаграждения, пользоваться может продать токен на внутренней или внешней бирже. То есть смотрите, очень важный момент, что когда начнется формироваться наш внутренний стакан, то все ваши партнерские вознаграждения вы мгновенно сможете перевести в KG coin, просто продав их в стакан, согласно лимитам вашей лицензии. То есть это единственное ограничение. Дальше, получая Kijidao по паркингу, это тоже дополнительный способ, пассивный дополнительный способ, то есть для этого вам не надо приглашать людей, если это кому-то не нравится. Дальше, возможность использовать Kijidao как средство платежа в других направлениях, Которые э, разрабатываются, будут э, представлены позже. Зарабатывать KGC путем участия в стейкинге Kijidao. Промо-акции от компании дают возможность также получать другие цифровые активы компании. Э, вот такие, собственно, основные источники для дохода. Давайте на этом поблагодарим друг друга за внимание, выдержку, терпение и доходчивость донесения мыслей. И я останавливаю на этом а, трансляцию и бэк от стоимости лицензии. Да? Проценты в паркинге мы получаем в э, или в долларовом Смотрите, мы получаем в KGDAO, но пересчет каждый день происходит в зависимости от курсов и KGCOIN, и KGDAO.